Так, ну что, всем привет Продолжаем столкать а, Так, подожди, давай сначала звук проверю Нет, звук, слушай, нормально стоит Короче, в этой серии э, Надо сходить на Агропром э, Найти тайник Стрелка И еще, короче, нужно сходить на базу Свободы Вот, потому что у нас там тоже есть квест Нужно его сдать, получить деньги за это Вот, собственно говоря, начинаем двигаться потихоньку по сюжету Потому что сейчас выполнять обычные квесты, типа сходи туда, сделай это, ну, у нас уже достаточно достаточно есть ресурсов, чтобы продолжать, грубо говоря, сюжетную ли, линию и все такое. Так, Там собачки что ли? Смотрите, что у меня есть. всех расстреляли. так давай-ка немножко дробины заряжу свой дробовик он, кстати неплохо так бьет и на на дальнее расстояние вот заметил хотя наверное для таких целей лучше использовать другой э -э -э тип боеприпасов как он там называется уже не помню блин вот такой там с черной хренью короче подписан подрисован Дробовик это хорошая инвестиция, скажем так. Это вот типа дроп, есть там этот... Э -э Жкан Жекан, вот. Хотел назвать его Жкан Короче, Жекан лучше использовать для дальних расстояний. Хотя он так вроде справляется неплохо. Мурочка наша. Все, идем на другую локацию. хоть аук неплохо-неплохо Сейчас посмотрю может у свободных какая интересная пушка может обновлюсь посмотрим если не будет я просто боеприпасов у них куплю Чтобы можно было спокойно в лабу сходить. Так, я как Клавиатуру чуть поближе поставлю, тут себе. Ага. Так и музыка опять, наверное, гремит, да? Да. Кто бы сомневался? Так, вот кто это? Ученые, да? Похоже Что на ученых. Опусти. Опустил, опустил, опустил. Ах, не хочет он ничем там. Махаться с нами. То есть долго вид делает непонятно. А, вроде как еще... Да, вот что хотел сказать. Мы все еще по дороге обследуем аномальные поля. Потому что есть подозрение, что в этой модификации не работает детектор аномалий. И вот, по-моему, где-то вот здесь есть еще одна аномалия, которую можно будет обыскать с детектором. сейф, Карусель. Так. Берем, короче, наш медведь. И медведь ничего не обнаруживает. Но у нас есть еще другой детектор. Вот самый первый этот. Который, по идее, что-то должен искать, потому что мы уже выполняли квест с ним. Начальные там квесты. Короче, он ничего не видит. Давай я поменяю на другой детектор. Вот этот вот отклик. Давай его. И он, короче, тоже ничего не видит. Так, тихо, аномали. Не влезь бы к тебя. Давай с этой стороны посмотрю. Так, ну, вроде тоже ничего не обнаруживает. Так. А, давай еще с той стороны обойду. Давай возьми детектор. короче тоже ничего не видит все давай погнали отсюда пойдем на базу свободы и сейчас бы здесь коем-нибудь Монадит. я не знаю не нарваться бы фига себе, это типа так лазик далеко бьет. Ха. Типа точка вообще не, изменя... не измеряется с расстоянием, типа что она тут, что она где-то вот там вот. Типа идея, это вообще видно уже не должно быть. Это условности, грубо говоря. Здорово, мужики. Сейчас я схожу, торгану. А, подожди, задание кому мне там нести? Подожди. Страйкер. Ну, кому-то, короче, из этого здания. У Лукаша. Короче, Лукашу надо нести. Давай, короче, я Лукашу отчитаю, скажу Так, ты ж не Лукаш, нет. Давай, прикуплю, может, у тебя что-нибудь. А у тебя ничего такого и нету, да? Так, подожди. Я бы еще свой скаг подчинил бы немного вот эти вот а -а плюс вот это а надо ли это давай нашивкой военных вот как раз 99 процентов а у тебя больше этих клевов нету Не, у тебя есть Давай я тебя прикуплю он недорогой но полезный что с Дорогой мужик, чем занят? Да ничем, хотел что-то. Леша меня звать, будем знакомы. Я здесь проводник и разведчик. Проводник! Это к тебе местная разведка? Небось, много где побывал? Тебе не снилось, даже в аномалии пространственно побывал. Но это очень долгая история. Хах, ладно. Набиваться слушателей не буду, удачи тебе. Янов, кордон, янтарь. Слушай, ну на кордон четыре пятьсот короче девять потратим я в принципе я не думаю что мне там сидор он заплатит больше 10. чисто ради 1000 вот так вот перемещаться В принципе там если нам надо будет куда короче я выполнил задание вот 14 косарей мне дал М -м -м. ну все задание завершено это таблетки спиру ладно я не смотрю, особо не нужны. А, попить. Най, попью. У меня, кстати, больше воды нет Вот есть энергетик, есть вот это. Так, ну ты ж провизией не торгуешь. Ну, короче, давай к тому торговцу схожу. что мне кажется, что на провизии там типа воды тоже торгуют. Надо будет ее затариться немного. По у меня что? По у меня это, это, это... По пока хватает. По воде нету. Здорово. А, давай прикупить. О, блин, а я так засматриваюсь на эти Ауги. Ну да ладно. Давай моих боеприпасов мне, вот м шек побольше. Не хочу дроби у тебя еще купить. Вот про эти жиган, короче, я говорил. Мне пока друг обычно устраивает, в принципе, вот так вот. Все, боеприпасов достаточно. И, конечно, уходят как горячие пирожки. Давай вот этих возьму. Вот, а что бы я тебе мог бы сдать? Давай хим свет. Мне, в принципе, одного достаточно. Тем более у меня есть фонарик, у меня есть налобный фонарик. Давайте я обычно, короче, фонарик дам. Ну, типа, чтобы умень уменьшить вес. А, части мутантов. Я их там насрезал. Вот это вот все забирает, это а все вес. Я это лучше э, конвертирую в деньги, скажем так. Ну, вот, 3000 есть еще. Ну, так, ну все, наверное, да? У меня, по сути, все самое основное есть. Я бы такой воды еще купил бы. Вот, воды давай. Чуть энергетика возьму. Старых потонов. Ну, все получается, да? Получается, что все. Так, так, так. Быстрый взгляд. Ну, все, да. Я думаю, мне хватит всего этой находки. моей. Денег, что там 34 тысячи есть. В принципе, этого с головой должно хватить. Так, я предлагаю, короче, такой вариант. Идем через мертвый город. А, в мертвом городе мы сворачиваем, короче, к ученым. По-моему, это локация Янтаджи называется, на которой они сидят, да? Короче, получается, как мы идем? Мертвый город сюда. Так, я это скрою. А... Потом вот так вот обходим. таких хуяк-хуяк и на Янтарь. Да, локация называется Янтарь. А, торгуем с учеными. Может, покупаем более лучший детектор и идем от них уже вот сюда. И здесь, собственно говоря, спускаемся в лабораторию. План четкий, ясный и понятный. <mister tumorsule> а еще я хочу вот здесь проверить аномалию. Вот эту вот кислотную. Она ж мне хоть как-то помечена? Она у меня помечена. Аномальная кислотная болото. Я надеюсь, там с моим костюмом ничего не произойдет. Я беру детектор. Сохраняюсь. Э -э -э, болт мне в помощь. Так, у меня же костюм там все наполнен, все наполнен. Надо там не прошибает. Так, ну пока каких-то артефактов я не вижу. Если честно. Ой-ой-ой. Да, нам тут хреновеет. Давай поменяю, короче, детектор на другой. фиг Если мы тут сдохнем, я был готов к этому. Давай еще аптечку. Ну все, короче, здесь никаких артефактов нету в этой аномалии. Давай, короче, последний сейф, я даже туда лезть не хочу. Это просто ради проверки. Приснилось, короче, грубо говоря. Давай звук опять потише сделаю. Ага. Ну что, и потопали дальше. Так. Дай-ка вспомнить. Даже здесь у нас тайник есть. Ч ⁇ давай в загляну. Надо же их тоже собирать как-то. Может там что-нибудь ценное окажется. Тайник это, наверное, вот этот ящик, да? Тайник это вот этот ящик О, инструменты Еще один детектор Ну, я думаю, он на продажу этот детектор пойдет Можно, конечно, сходить сейчас технику сдать его Сколько ты весишь? 2,29 Блин, ну это идти, сдавать Это время тратить В принципе, можно ученому его сдать, донести, там, пронести через этот мертвый город. Так. Это мне какой проход надо? Брыжелес. На радар. Мертвый город. Это мне сейчас налево туда по дороге. Давай дробаш возьми. Кто там с кем воюет? Это по мне, блядь, шмаляют. Ни, ни хрена себе. Заявки. Это монолит, походу, там сидит. и поближе. Или это военные? Непонятно пока что. Нет, это монолит. Так лишь один там был? Ни один. Ни хрена сеты. с перелом Давай, сейф. Сейчас разберемся тут, по-быстрому. Не торопиться. я бы на твоем месте поторопился бы. Где там, блядь? Как он, блядь, жил? гады да что по здоровью здоровье хилится костюм чуть подразебали мне вот так 96 процентов отлично давай похаваю еще Дай и батончиком а опять музыка орет опять музыка орет все сейф ну чё надеюсь все наемники это наемники вообще были заживление ран насыщение И патроны вот я не знаю брать тебя не брать вообще калашников у тебя хреновый конечно же ну, давай патроны ладно патроны я возьму Пофиг. о нихрена сеть это мемочка Зачетненько. А, глушитель давай свой сюда Дробь давай сюда. Патроны мои. FM джейки Сюда тоже давай. А вот это я возьму. Это же мои патроны, да? Нет, это не мои патроны. Короче, я вот это у тебя возьму. Дай хоть сэмпку-то посмотрю, ученые себя представляет. какая-то ладно посоедини гранатомет мед хреновые патроны выбросить это выбросить это давай сюда так что не налеплю явно тебя сюда да вы кто зомбированных наемники посыляли зомбированных и бы брали их ладно давай короче мертвый город но кстати мертвый город там блин наемники сидят мы с ними особо не дружим. А, давай вот... Не, в принципе, у меня эти патроны заряжены. Я, вы вот, знаете, что не посмотрел? Я не посмотрел еще один коксет себе на переносимый вес. Ну, я думаю, если что, это можно и ученых, в принципе, посмотреть, да? Кстати, что у нас по времени там? А местному времени 18.25. В принципе, я думаю, мы там уже, когда темнеть начнет, уже дойдем, да? Я надеюсь на это. Короче, в принципе, у них там можно будет и поспать. Что, по радиации? Немного. Э, курни немного, что ли? Странно, что здесь сейчас никого нету, потому что обычно здесь еще на этом посту сидят наемники. Блин, на энергетик что ли бахнут? 54 килограмма тащу. Но это, наверное, из этих патронов все. Я даже не знаю, есть ли смысл их таскать или нету. Может разобрать их нахрен, а? Хотя смысл там нет эти редис, блин. Давай, мертвый город, короче, потопали. О! Так. так, пацаны, если еще я здесь проходом просто. Если будут какие доемники. Так! Давай-ка глянем на карту. Мне, по-моему. О, кстати, аномальное поле. Аномальный холм. Можно, в принципе, его еще тоже осмотреть, от аномальный холм. Давай вот так. Давай, детектор, бой. Так, ну что-то я тут тоже ничего не наблюдаю пока в этом аномальном холму. Аномальном холме. Ладно. Э -э, давай тогда победяю. Какие на себя там шквакнуло. Нет, что-то вообще ничего не пищит. Ой. Так, ладно. Мне, по-моему, вот туда надо, да, двигать? На янталь, да, мне вон туда надо. потихоньку-полигонику уже вроде пока никаких наемников нету слушай, ну тут тоже прям так выйдет какое-то прям большое аномальное поле то есть смотрите, там зомбак тусит даже несколько кстати, зомбаков тут выгодно убивать с них хорошие ништяки иногда падают Давай сейф пока. Я скажу, чисто этих замков постреляю. Школа. Пацаны. Так, ну все, вроде все готовы. А там наемники активизировались, смотрите. Так, нет, давай дробовик возьми. Все, давай зомбаков съедаем и иду отсюда. Хотя вот все эти части мутантов. хрена себе братан сколько у вас там двое прибежали блять такие на стрельбу что ли прибежали или что просто м -м, вроде как тут механика так не работает что они там бегут на стрельбу Сейчас смотрите, в адомалию влезет. Не, им пофиг на адомалю. <свят> Услышал выстрелил из боевикамертов в городе. Ну что, встретим наемников? Мем, есть что предложить? А, подожди музыку, музыку, давай потише, опять же сделаю. Ну пока съезжать не буду, блин, но я подожду наемников, мало ли выскочат. Замбати немного это. Вместе ходят. Опа, это уже по мне прилет был. Давай пока аккуратненько все срежу, постараюсь. Давай, быстрый сейф. Не, слушай, они прям возражают, если я прям туда пойду. С теми там еще стреляются. Так, надо поддавливать их. У них не себе, они в здании, блядь. Джонни, они, блядь, на деревьях. Ну, раз вы в здании. Эх ты, Джопа. Ладно, давай как на тебя буду использовать. Решил, блядь, наемников пострелять, да, зомбаков. менять позицию хпшка блять хпшка ничего себе подыграл, под под подлез ко мне тут я просто смотрел блять инвентарь и хотел этот типа принять а теперь это музыка лед невозможно Сучка, сколько вас там? Вас там трое, четверо. Блять, вся база что ли на меня сбежала из наемников этих? Блять, э -э, хочу ганату кинуть, подожди. Подтягиваю. Сейчас у меня тут, блядь, наполняете. Или я получаю. Опа, заболели. Так, ты где, блядь? Давай так. Сейф. Скар. Так, ладно. Минус один. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Мансить. А куда, блядь? А вон он стоит, слышь. Из-за того бога. Там один, второй. О! Потные? Слушайте, потные эти наемники. Давай за машину пока что. Пока за машину. Ебать! Это взорвалась. Слушай, ну я тут вылип блин. Давай потише зуб сделаю. Перезарядка. Сейф. не ХП -шти нету, блин. 91. Отлично. Я вышел там, блин, не выскочил. Он хочет, явно. Живучая. Ладно, их там трое, может даже больше. Ой, а где, собственно говоря, мой скайр? Почему он у меня в инвентаре? Читер? Читер? Давай, скажи быстро. О, -о, -о, -о. как вот так разыграть, блин. Дай подумать. Вообще без идей. Пострелял, блин, заходил зомби. Надо было вообще внимание к себе не привлекать. Так, ладно, минус один. Отлично. Уже хорошо. Минус второй. Отлично. Живем. Минус еще один. И вот надо вот тебе там выскочить, да? Так, а слева, если что, никого нету, да? Ничего, сейчас закрасим их. Я только что говорю, что справа не прикрыто нихрена. Давай, бинтик. был ни хрена не очень гранатный взорвали Уф. с такой толпе сложно справиться так музыка не ори Давай-давай-давай-давай-давай. А сколько тебе надо? Так, понятно. Их там трое. Трое и, блядь, ганата. Давай обратно за грузовик. Не, обратно на грузовик я уже не успел. Значит, будем обрабатывать ту ситуацию, которую уже имеем. Вопрос. Нахрена они тут в таком количестве, а? Вот ты знаешь, блин, нахрена? Я не знаю. И сдох под конец. Вот. Эта серия называется «Пот». Только, блядь, твоим говном меня тут больше не закидываете, ладно? Ублюдок стоит. Че, больно, да? Кто-то сталкивает с боевиком, блядь, умирать. А мне каково? ай яй яй яй попали! Фу, сколько там? Один? Он один остался, вблизи один. Слушай, ну мы почти сделали это. Это, блядь, самый тяжелый поход на янтарь, который возможен. Где он, блядь, его не вижу? Откуда меня убил? А вообще издание, нифига себе. Вы там что, респавните что-ли, блин? Откуда у вас тут такое количество? Пицца, блядь, я поторопился бы на твоем месте. Сказать, что у меня хреновое ухвыти, это ничего не сказать. Так, я перебегу немного. Господи, боже мой. Господи, боже мой. Ничего, заебись. Интересно. Кто меня, честно, дамажило? Чё, Че, откуда вообще, блядь? А, откуда, блин? Нифига, кстати, а звук был такой, чувство, что кого-то меня там слева, блин, убивали. Вон он там, гад, тусует Вон та жопа с ушами Это был самый хитрый, блядь, из них Держимся. Держимся, блядь. ай -яй, яй яй яй Убивают. Минус один. Бинт. Нету бинта. Нету аптечки. А, есть что? Погренок, блять, Не знаю, похуй, боевой стимулятор. Так. А нам работает оттуда. Тут еще один хуй ходит. Кто, все? Почему тот по мне, блядь, не гасил? Не понимаю. Давай сейф. Не, ну кто я позвучит, это все равно, это все еще наемники. хотели от меня просто так избавиться да вот не получилось оружие почему-то не стреляла патроны закончились есть нужно у тебя, блять есть это да, еще по мне, нифига себе. Есть у него, блин, эффект. Господи, это, блядь, столько наемников завалить, блин. Это столько наемников перестрелять. Куда он, блядь, вылупился еще, главное такое? Мне надо срочно в здание. И ты оттуда Фу. 44 минуты уже запись идет И на дне этого рашек, наверное Ты еще живой там, блядь? Я не выжил. Короче, давайте на этом серию завершу. Продолжим следующей серии, чтобы вам было интереснее смотреть там с самого начала ее. Вот. Все. Всех люблю. Жду в следующей серии. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь. Всем пока.